Ну, как-то так выглядит. Разобрал полностью, снял консоль, снял эти дисплеи, там ни к чему толком добраться нельзя, поэтому снимать их не вижу смысла. Откуда у вас скрип вроде нашел. Скрипит. Скрипит внутри. Вот здесь. Э -э Патрубок какой идет на обдув. Вот с ним надо что-то